Всем привет! Это видео о том, как озвучить текст голосом робота. Рассмотрим разные способы озвучивания, а более детально становимся на том, который самый лучший. Цели озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу, а иногда даже требуется озвучить видеоролик голосом робота.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 • Расширение для браузеров • Для озвучивания выделенного текста веб-страницы • Онлайн-сервисы • Программы для ПК Начнем с расширений для браузеров. Расширение читалки текстов для браузеров подойдут вам в том случае, если текст веб-страницы нужно просто прослушать. Очень удобно, когда нужно прочитать, например, большую статью. Я покажу на Google Chrome. Но такие расширения есть у всех популярных браузеров. Видео о топе бесплатных интернет-браузеров для Windows смотрите на нашем канале. Ссылка будет в описании. У меня на вскидку получилось установить и опробовать такие расширения как SpeakText, SpeakIt, Озвучить текст, Читатель выбор. Принцип работы их предельно прост. Установите расширение, ссылки на перечисленные будут в описании. Выделите с помощью мыши текст и кликните на нем правой кнопкой мыши. Выберите расширение из меню и оно прочитает выделенный текст. Главным персонажем испанского алтаря стала не Дева Мария, которой он посвящен, а поэт Найл Точка, писавший в ее честь стихи. В Эрмитаже хранится первое произведение жанра приключений в мировой литературе. Рим обзавелся мощным флотом, только скопировав корабли врага. Торговый город за которые спорили фризы и Франки, породила и убила река. Сервисы для озвучивания голосом онлайн В большинстве случаев озвучка текста голосом онлайн довольно стандартизирована. Кроме этого, бесплатный функционал большинства онлайн-сервисов ограничен текстом объемом 250-300 символов, но не более тысячи, а за полноценные возможности голосового движка и воспроизведения больших объемов материала придется заплатить. Существует много популярных сервисов, способных озвучить текст онлайн. Покажу несколько. Первый из ресурсов, направленный на воспроизведение текста голосом онлайн – это акапелла. Ее движок обладает достаточно качественным уровнем звучания. Есть выбор женского и мужского голоса. Но русский представлен только женским голосом Алёна. При этом объем бесплатно воспроизводимого текста ограничен тремя стами символами, а за более широкие возможности придется доплачивать. Цель озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере. Кто-то хочет озвучить и прослушать книгу. Еще одна говорилка онлайн – это сервис Text-to-Speech. Максимальный размер воспроизводимого текста здесь около 1000 символов. Качество воспроизведения также находится на приемлемом уровне. Чтобы прослушать нужный нам текст с помощью данного голосового движка, выберите русский язык – Language, Russian. Введите нужный для прослушивания текст, а затем нажмите Say it. Цели озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу. Всем известный Google-переводчик также может быть использован для озвучивания текста. К его плюсам бы я отнес отсутствие классического ограничения на несколько сот символов и бесплатный характер ресурса. К минусам, голосовое воспроизведение текста может уступать платным конкурентам. Для воспроизведения текста с помощью данного переводчика введите или вставьте в окно требуемый текст, а затем нажмите на кнопочку с изображением динамика в самом низу. Цели озвучивания текста роботом бывают самые разные. Кому-то нужно озвучить текст из веб-страницы в браузере, кто-то хочет озвучить и прослушать книгу. Все ссылки написанные сервисы будут в описании. Программы для чтения голосом При разборе темы о сервисах для чтения голосом текстов нельзя не упомянуть соответствующие программы для ПК. Я бы отметил такие продукты, как Говорилка и Ивона. Ссылки на них будут в описании. Говорилка – это неплохой инструмент, огромное преимущество которого – это то, что он бесплатный. Ну и качество озвучки на нормальном уровне, смотря для чего нужно. Настройки программы минимальны, как и функции. Просто вставьте текст в окно. Выберите голос, установите скорость и громкость и нажмите кнопку читать текст. Говорилка – неплохой инструмент, огромное преимущество которого – это то, что он бесплатный, но и качество озвучки на нормальном уровне. Но больше всего мне понравилась Ивона. С помощью данного ридера я даже озвучил один видеоролик на нашем канале, ссылку на него оставляю в описании. Посмотрите, по-моему получилось неплохо. Пользоваться его на ридер также несложно. Установите и запустите программу и перед вами откроется стартовая панель программы. С ее помощью можно открыть текстовый документ целиком, нажав кнопку Read Text Document. Чтобы озвучить только часть какого-то текста, откройте чистую страницу программы, нажав кнопку New Document и вставьте в нее нужный текст. Выберите голос из всплывающего меню, которое расположено в правом верхнем углу окна программы, и нажмите кнопку читать. Но, больше всего мне нравится Ивона. С помощью данного ридера я даже озвучил один видеоролик на нашем канале, ссылку на него оставлю в описании. Лично мне показался наиболее качественно читающим голос Татьяна, но при желании можно установить и другие голоса. Настроек в Ивона Ридер достаточно много. Можно настроить как сам голосовой движок, так и осуществить отдельно настройки читающего голоса. Хочу особенно отметить функцию его на Reader чтение текста прямиком в аудиофайл, который в дальнейшем можно прослушивать на любом устройстве или использовать для других целей. Для этого нажмите соответствующую кнопку Read to File, назовите создаваемый аудиофайл, выберите аудиоформат и качество звука. Укажите параметры деления, одним файлом или по абзацам. Путь для сохранения файла. Голос чтения. Громкость и скорость. Нажимаем Read to File. Вот наш файл в выбранном формате. Но, больше всего мне нравится Ивона. С помощью данного ридера я даже озвучил один видеоролик на нашем канале. Ссылку на него оставлю в описании. Как вывод хочу добавить, что если вас интересует озвучка текста голосом онлайн, то она может быть реализована как с помощью онлайн-сервисов, так и отдельных программ для ПК. На данный момент выбор уже достаточно широк. При этом в большинстве случаев их бесплатный функционал ограничен длительностью читаемого текста, его качеством или воспроизводимыми голосами. Тем не менее, можно воспользоваться возможностями обычных программ в частности упомянутых выше Говорилка или его на Ридер, которые помогут воспроизвести нужный вам текст без каких-либо проблем. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было интересным. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.